Всем привет! Сегодня 18 июня А это значит, что сегодня Первый день, как закончился Нерестовый запрет Я снова на прекрасных просторах Каховского водохранилища На своей верной лодке Которая никогда меня не подводила И сегодня я планирую Ловить карася Ловить я буду на Навозного червя, либо компостного червя Как его называют Только на него А нет, брюшу, взял хлеба Хотя нет, брышу. Хлеб я не взял, я его так дома и оставил. Забыл взять. Вот. Из прикормки я буду использовать кашу пшеничную. Ну, сеченую, понятно, не С макухой. Но это лучшее средство на карася именно в наших краях. Ловить буду на свою стандартную баллонскую удочку 4 -метровую. Крючок уже подберу по месту. В общем, ребят... Сейчас я покажу места, куда я планирую закармливаться и начинаем рыбалку. Первое место это будет вот то маленькое окошко туда и вот сюда еще закормлю. Это будет как запасное, то есть буду туда-сюда бросать, где карась будет лучше брать. Ну а если здесь карася мы не найдем, соответственно, что будем делать? Будем садиться на весла и грести, и находить его. Поехали! Вот, друзья сегодняшний первый красик мелкий поэтому мы его отпускаем Такой. малыш вот смотрите ребят крючок я использую небольшой это 12 номер по международной классификации посмотрим какой будет клевать карась если будет крупный соответственно я поменяю на более крупный крючок на данный момент ставлю такой для того чтобы посмотреть вообще как рыба берет активно или нет тот же допустим даже крупный карась такой маленький крючок с меньшей паской заглатывает соответственно это увеличит количество поклевок но ну, а дальше будет видно по обстоятельствам будем менять если надо по-настоящему первый карась настоящий хороший смотрите какой красавчика как он переливается на солнышке такой желтый уверенная ладоха ну что можно считать что первый пошел Теперь можно и замочить садок. Друзья, поклевочка какая была. Вы это видели? Выложил красиво, качественно. Заглядение. Вот ради такой рыбалки. На лодке. Среди кувшинок. Вот стоило потерпеть. Два месяца нелистого запрета. Это просто бомба. Вот так насаживаю по несколько червей, потому что червь у меня небольшой сегодня. Поэтому по несколько штук насаживаю. что в лодке сошел. Небольшой карасик, но мы его возьмем просто для статистики. Вот такой малыш. Зато поклевка была красивая. А что надо на рыбалке помимо рыбы еще насладиться поклевкой. Это конечно сильный экземпляр. И засранец. А не червя хоть не съел. Вот таких, конечно же, мы сразу выпускаем и так подальше, чтобы они заново не клевали. Сюда. конечно маленький но удовольствие подарил своим сопротивлением тоже пока что в садок видно стайка небольшого подошла все-таки чуть-чуть дергает нежно аккуратно берет вот именно для этих целей я поставил маленький крючок чтобы он не так пугал карася то есть два червя надел и крючок практически не видно но ну, и соответственно не чувствуется то есть для того чтобы карась сначала заглотил а в рот всю наживку а уж дальше дело техники хорошо выложил хорошо выложил но ну, вот это уже симпатичнее. но зато великая классическая красивая поклевочка была заглядение смотрите как захотел хорошо Вон. как далеко впасть а все потому потому что крючок маленький карась его практически не ощущает вот такой. Красивый цвет. Вот такой красивый, действительно. Не серебристый, а такой желтизной. На золотой похожий. Блин, как же здесь красиво. Вот сейчас как раз... В то время, когда, видите, поднялись лилии, и они раскрываются. Когда я сюда плыл, лилии еще были закрытые, А сейчас вот постепенно зеленый квер превращается в такой, в желто-белый. Потому что еще и кувшинки ж поднялись. Вообще красота. Блин, это кайф. Это просто кайф. Такой релакс. После этих трудовых будней, когда работа начинают уже напрягать, только рыбалка спасает. Мелкий, конечно, карасик здесь. Но наблюдать за игрой поплавка одно удовольствие. Даже при таком красе. Thank <laughs> you. you know Есть первый красик на новом месте. Тоже, конечно, небольшой. Такой же, наверное, как и на предыдущем. Здесь, по крайней мере, такой тенек небольшой. Не так жарко. Ветра практически нет. А если он есть, такой очень слабый. Поэтому крайне жарко. Сейчас часов 9. А душно уже безумно. Что вы понимали, вчера у нас, наверное, был один из самых жарких дней. Температура в тени была 39 градусов. То есть пекло было нереальное. Сегодня, конечно, чуть-чуть получше. Обещаю всего лишь 32. 32. Но все равно 9 часов уже очень душно. Я думаю, до 11 это максимум, что я посижу буду собираться. Тем более пауэрбанк для подзарядки вот этой камеры. Я сегодня забыл. Какие хлеб, на который тоже планировал ловить. Обновил червячка. Снял погрызанного, мертвого. Поставил такого живого, чтобы рыбка лучше отзывалась. Еще один карасик, тоже маленький, до ладошечный. Ничего, сегодня надергаем такого, в следующий раз будет покрупнее. Все, друзья, сегодняшняя моя рыбалка подходит к концу, буду уже сворачиваться. Солнце стало высоко, уже начало просто нереально жарить. Сегодня я кайфанул. Двухмесячный нерестовый запрет закончился. Я вышел сегодня на открытую воду. Это отдельное удовольствие от рыбалки, когда ты находишься в лодке на воде, вокруг кувшинки, лилии, камыш, птицы поют, чайки летают, уточки плавают. Ну просто кайф. Что я могу сказать? Отдыхаешь не только телом, но еще и душой. Сейчас я покажу, что я поймал сегодня. Вот весь мой сегодняшний лов. Не густо, но и не пусто. Это тоже хорошо. Сейчас я высыплю ведерко и покажу более подробно. Вот что сегодня мне удалось поймать. Рыбка миленькая. Вот самый большой. Это вот этот карасик. Вот он. Чуть-чуть больше ладошки. Ну, ладошка, можно сказать. Здесь сколько есть? Десяток, наверное. Ну, еще где-то с десяток мелких я сразу выпускал. Сейчас я рыбу всю выпущу. Вот рыбка сейчас начнет выходить по чуть-чуть, по чуть-чуть. Придет в себя и уйдет. Это же карась. Ребят, за сегодняшнюю рыбалку, конечно, строго не судите. То, что она не была столь выдающийся там, крупным карасем, либо количеством рыбы. Самое главное, чтобы получить удовольствие. Я его получил. Я уверен, что и вы после просмотра этого видео получите положительные эмоции, зарядитесь, и все будет замечательно. Все, ребят, кому понравилось, ставим большой палец вверх, подписываемся на канал. До новых встреч!